Всем привет, друзья! В этом видео я вам расскажу о очень важных изменениях в проекте Грэмми, которые, в принципе, были нам понятны изначально, но все же, я думаю, их стоит проговорить. Может кто не знает, может кто еще там присматривается к проекту, чтобы вы были в курсе. Поэтому рекомендую видео досмотреть до конца. Присаживаемся, поехали!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 Итак, я сейчас не буду углубляться, что такое Грами. Вкратце скажу, что оно базируется и построено на технологии хешграф, да, выпущена монетка Грами. И она используется и задействована в секторе реального бизнеса, именно от виртуальной реальности. Мы предоставляем свои телефоны, в которых используется там, определенно маленький, почти незаметный ресурс. И за это нам начисляют монетки Грэм, и Таким образом мы получаем вознаграждение именно свой процент, пассивный доход, который всем так интересен, который все мы любим. В виде э, первого месяца как минимум это 19% и максимальный был 31%. Так вот эти проценты, может даже когда ты уже смотришь это видео, скорее всего изменились. А если нет, то у тебя еще есть время зайти и поставить майнинг по хорошим процентам. Более подробно о технологии о монетке ГРМи, естественно, у меня есть ролики. Посмотри их на видео или в ссылке под видео в описании. А сейчас я вот хочу донести, что мы пользуемся таким пассивным доходом, который позволяет э, годовой иметь до 31% в месяц. А именно, если мы замораживаем наши средства сроком на один месяц, э, то, что практически всегда делаю я, то получаю я 19% в месяц, да? 3 месяца 21%, 6 месяцев 23%, на 9 месяцев 26% и на 12 месяцев 31%. Но здесь есть большое «но». Если вы замораживаете на 6 месяцев, естественно, размораживается депозит с процентами начисленными вам тоже через 6 месяцев. Поэтому я всегда пользуюсь основной большой суммой. И раскачивал депозит здесь уже около 4 месяцев проектом пользуюсь, полностью забрал все свои вложения и пользуюсь абсолютно чистой прибылью, поэтому Всегда я ложу инвестиции, когда у меня размораживается, на месяц. А мелкие суммы, которые мне абсолютно не жалко потерять, я положил под сложный процент на 3, 6, 9 и 12 месяцев. У меня тоже есть и такой майнинг. Так вот, вы видите по этой табличке, что изначально, в самом начале, когда я сюда заходил, я знал, что когда собирается первый пул, там больше триста 340 миллионов монет, сразу процент доходности упадет на 21% процент и когда уже с 4,5 с половиной миллиарда будет собрано он упадет еще ниже на 15 таким образом у нас будет здесь на 12 месяцев 21 процент здесь если я не ошибаюсь будет 16 здесь 13 11 и здесь будет 9 процентов месяц что тоже неплохо с учетом маркетинга который здесь есть даже если вы не строите команду, вы получаете прибыль по маркетингу. Сейчас я это вам покажу. Вот о чем я говорю. Есть вот такой здесь маркетинг, прям замечательный. И он действует также на ваш депозит. Вот, к примеру, вы замораживаете... У вас есть товарооборот. Давайте возьмем так. Он составляет ну, до 200 тысяч грамм, да то есть это три процента соответственно вот пример у вас нет команды абсолютно вы просто берете замораживаете пол инвестируйте замораживаете 100 тысяч монет если вы еще выспеваете под 19 процентов и вам по маркетингу сразу начи... начисляется плюс 3 процента таким образом 19 плюс 3 вы получаете 22 если вы на месяц делаете, это уже пул доходности уменьшился, там будет 9% плюс 3, это соответственно будет 12% в месяц, что очень-очень даже неплохо. Ну и далее по обороту, если вы делаете оборот, приглашаете команду, у вас он превышает за 400, вернее, до 400 тысяч монет грамми 5%, если от 400 до 700, 7%, вот у меня там 7%, к примеру, да? то он за вами даже прикрепляется если вы на следующий месяц оборот это не делаете. Но если повысить статус вам нужно, то вам нужно сделать, соответственно, миллион двести за месяц. Вот, например, я покажу, вот, как маркетинг. Я внес там, например, 40 тысяч монет. И меня сразу по маркетингу с 4 на пятое число нового месяца по маркетингу там на... накапало там 7% по моему маркетингу, вот, видите, который там у меня есть вот есть начало там нового месяца оборот потихоньку расчет, надеюсь в этом месяце уже выйду на более высокий процент. И здесь нужно также учитывать э, тот процент, который у вас есть, к примеру вот у вас там 15. За свою инвестицию и за инвестицию лично приглашенных вы будете получать соответственно вот такую цифру. но ну, если, к примеру, уже у вашего партнера Николая там тоже 9% оборота у него видите 250 тысяч, то вы будете получать разницу 15 минус 9, это будет вы будете получать от его общего оборота 6%, что довольно тоже э, очень прилично и на дистанции в месяц выходит очень хорошая сумма. Поэтому не забывайте этим пользоваться, если вы там пользуетесь ГРЭМ или он вам интересен. Также рекомендую обращать на это внимание и более.. Выгодно через рекомендации, кому это действительно интересно нужно, и кто хочет также самозарабатывать, предлагать и получать за это дополнительную денежку. Напоминаю, что всю эту историю я показываю сейчас с компьютера. Это визуализация, но все мы делаем с телефона, мадим телефоне. Есть приложение для Android, для iOS еще ожидается. Ну и все это делаю я, к примеру, у меня iOS, да, то я делаю все через браузер Chrome. Там открыл и, что немаловажно, сейчас нужно, чтобы ваш телефон практически ну всегда находился в сети. Раз в два часа я рекомендую вообще там заглядывать, что там творится, чтобы все вот эти касания, которые нужны для ресурса использования телефона, да, для распознавания, то телефон нужен, чтобы был в сети, чтобы у вас, как вы заморозили там на месяц, да, то у вас через месяц, чтобы монетки разморозились. Потому что если вы там отключите телефон на неделю, да, то не, не удивляйтесь, что через месяц и неделю вам только вернется денежка. То есть такого здесь нет, что вы там зашли, выключили телефон, например, да, и он у вас не будет использоваться, не подключен к сети, то, к сожалению, у вас не будет начисляться вот эти монетки грами потому что у вас телефон не будет использоваться для распознавания это очень важно также смотрите ребята потихоньку развивается у них есть свой youtube канал есть telegram каналы все это ссылки я оставлю в видео под описанием постоянно приводятся живые презентации вернее онлайн презентации и живая презентация прямо вот на сайте кто зарегистрирован и кто проживает в Москве, у вас есть возможность 23 октября в 11.00 побывать на живом уже мероприятии, где будут, естественно, основатели, расскажут об обновлениях, каких-то фишках, инсайдах. И вживую, пообщавшись, вы можете определить для себя, нужно вам это или нет. Я уже здесь 4 месяца, я говорю, он доволен то, как они развиваются. Естественно, я отношусь к этому проекту как с высокими рисками в инвестициях, ну, как и все, что связано с криптовалютным рынком, поэтому это тоже учитывайте, ни в коем случае не несите сюда последние заемные кредитные, только те деньги, которые предназначены для инвестиций. Мне здесь нравится, я это использую. Я пользуюсь ихним маркетингом, я пользуюсь их процентами. У меня уже есть сумма, которую я здесь собрал, она свободная. Я каждый месяц беру и реинвестирую, и получаю и по маркетингу, и получаю и пассивный доход. И в любом случае я всегда, когда мне нужно, тоже мож, могу забрать свою сумму. Как здесь, например, пополнять да, и продавать свои монеты? Во-первых, пополнять все это дело, вы, естественно можете через сайт, но я не рекомендую, потому что бывает там задержки, мало возможностей, там только чем оплатить можете, а есть чат обмена, также всегда есть я, вот я например команде своей только продаю и обмениваю только через команду, либо через чат обмена. Если мы хотим просто продать через сайт, то вам нужно нажать обменник. И вот видите, я ставил на продажу, смотрел, как она работает, там 9 тысяч монет и 6 монет. Также в каждой заявке есть лимит, чтобы вы это имели в виду и не удивлялись. Я имею в виду лимит на срок исполнения вашей заявки через сайт. Если вы хотите продать до 10 тысяч монет, срок исполнения до 7 дней. То есть фирма, понимаете, обязана выкупать вот эти монеты. Все она это делает согласно регламенту. Если от 10 достаточно монет, то э, срок рассмотрения до одного месяца. Оно может и сразу пройти, и через неделю. Оно может тремя частями, к примеру, прийти, если большая сумма. Но в любом случае по регламенту до месяца, там, к примеру, или 7 дней. Вот у меня это было за 7 дней все это было по регламенту сделано. Здесь тоже не стоит удивляться, потому что они рассчитаны и рассчитывают на долгосрочность этого проекта. Я надеюсь, что так оно и будет, но про риски, еще раз говорю, забывать не стоит. Кому нужны там, монеты и покупки, я помогу это очень быстро сделать, чем через сайт. Если успеете, еще получите, попадете в первый пул под хорошие проценты, а если нет, то второй пул тоже с довольно высокими, как... В реальном секторе процентами, если интересно, так же самое можно заходить и этим пользоваться. Пользуетесь ли вы этим проектом? Интересен вам или нет? Буду рад почитать в комментариях. А на этом друзья у меня все. Всем я желаю удачи, всем профита, всем пока.